Так, сейчас я тебя настрою, и ты будешь играть. Эх, что-то не получается. Ничего, все получится. Люк, ой, ой. Да, как их много! Ага, теперь все осталось придумать, что нам делать! Что делать, что делать? Я знаю, что делать! Для начала их нужно все открыть, а потом мы найдем их семью, их родственников! Ой, Панки, отличная идея! Ты такой умный! Привет, друзья! Ну что же, давайте поскорее посмотрим,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 А вы знаете, где мои одни? Я очень-очень хочу свою толстую Вот.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 Какая она прикольная. О, какая она мулаточка с белыми волосами, с хвостиком, с розовой соской, с сиреневыми глазками и серебряными трусиками. У нее такие огромные классные глаза. Посмотрите, девчонки, это же Панки беби Я уже даже знаю, кто составит компанию нашей Гранд. Ура, вот это да. Точно, они вместе будут петь на радио, а потом на большой сцене и станут мировозглением. Круто, у нас уже совпало две семьи. Посмотрим, повезет ли нам дальше. <звук> Где наша подсказка? А вот она. А, смотрите, это корона и бриллиант. А, ха -ха! Я уже знаю, я уже знаю, что меня ждет дальше. Какая куколка я пока не знаю, но, но это, конечно же, золотой шар. Та-да-да-дам, открывайся.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 Ого, тоже такая же малиновая А спереди эти ботиночки белые И подошва тоже белая Очень яркие и красочные И та рам Смотрите, какая классная сумка Она ярко сиренего цвета Таким вот пупырышками, как и луна Очень прикольная И это у меня повторка так что ждите следующего видео с конкурсом. Представляете, не открывается. та -дам! Вот наша девочка Космос. Бэби Космос. Какая она прикольная, с таким бирюзовыми, и даже синими волосами. Смотрите, у нее похожие волосы, как и у Панки. У Панки и ракес. А теперь давайте по очереди проверим, как наша красавица меняет цвет. Начнем мы с Бэби Бейсбол.